Привет, Селена! Это Сергей Ульянов. Сегодня 25 января 2023 года, 10.42 п.м. по калифорнийскому времени, среда, и сегодня я посмотрел фильм, о котором уже было много разговоров, но который до сегодняшнего дня у меня не было просто физической возможности, возможности хотя был жуткий интерес, посмотреть. Фильм, я посмотрел фильм «Блондинка». Uh, на английском он называется «Блонд». Я думал, что он называется «Блонди», на самом деле «блонд». Читается как «блонд». Uh, ну, все, все прекрасно понимают, что речь идет о, о би биопике о жизни Мэрины Монро. И uh, те, кто уже смотрели обзоры на моем канале, знают, что uh, здесь будут спойлеры. И поэтому контекст моего видео, в общем, обсудить его так, как вот если бы ты вышел из кинотеатра а, с другом, и вот поделиться своими мыслями, рассуждениями так, как, вот, как бы ты рассказывал о них, этому человеку после фильма. Поэтому если вы не смотрели, посмотрите, откройте это видео, когда посмотрите, если у вас, если у вас нет желания, можете смотреть, смотреть фильм, можете послушать меня, но, конечно, этот это тот фильм, почему, конечно, э, потому что, наверное, персона легендарная, и хотелось бы все-таки предложить его посмотреть каждому, потому что этот фильм, который очень сильно меня зацепил, и э, в нем слишком, слишком оказалось, слишком много триггеров лично для меня. И я попробую сейчас не только обсудить эти факты из ее биографии, как и сделать какие-то дополнительные выводы. Первое, что, хотел, конечно, хотелось бы сказать, очень хочется пожелать и себе, и каждому из тех, кто смотрит это видео, чтобы о вашей жизни не получилось такое, такое, такое грустное кино, как о жизни Марлен Монроа. Я являюсь поклонником э, биопиков, э, фильмов о жизни людей и биографии. Э, больше тяготею ну, вот, к жанру биографического фильма, даже не сколько документального, сколько историй, настоящих историй о жизни, да, рассказанных языком кинематографа. Да, красиво рассказанных там да завязка кульминации развития и книги такие стараюсь же читать в общем потому что э, как э, как сказала э, муж моей подруги что жизнь это по-моему как, как же звучала эта цитата лучший режиссер да что никогда не придумаешь ж... такой сюжет то из того что кроме того что Волнуюсь немножко, потому что очень всполохом всплывают эти воспоминания, эти сцены. В общем, порой ни один человек не придумает такой сюжет, который мог бы произойти в реальной жизни. Наша жизнь более неожиданная, яркая и настолько непредсказуемая, как, как и жизнь Мадель Монро. В этом году в конце прошлого года я посмотрел фильм «I Wanna Dance With Somebody», а Удни, Удни Юстон, я выкладывал тоже по ссылочке внизу, вы найдете плейлист с обзорами фильмов. Я был шокирован тем, насколько я вообще ничего не знаю о жизни Удни Юстин, насколько мое представление о ее жизни отличалось абсолютно от, от, от, от, от того, что было на самом деле. Что касается Мрин Монро, я не очень не очень хорошо знал ее биографию. Перед просмотром фильма несколько недель назад я посмотрел очень короткую, такую, краткий обзор на ее жизнь на канале «А поговорить» с Ириной Шихман. Кстати говоря, очень рекомендую тоже посмотреть этот обзор, он никак не испортит впечатление о фильме перед, перед, перед просмотром фильма. Но хочется сказать о том, что я абсолютно ничего не знал о ее жизни до, до этого до, до момента, когда я посмотрел обзор. Я не знал, что Мерлин умерла, что она совершила суицид. Я ничего не знал о, о ее семье. О... Наверное, главное, что хочется сказать, это то, что человек, который который был рожден вне любви. Мне очень неприятно, что мне приходится это говорить. Для меня это очень актуальная тема. Я всю свою жизнь всю свою жизнь считал, что, что я. В общем, я чувствовал себя, как Мерлин Монро, э, брошенным, ненужным. Э, много раз спрашивал свою мать, для чего она меня рожала, если, если, если, если она настолько не интересуется мной. К счастью, к счастью, этот фильм, почему я хотел бы, чтобы каждый из вас его посмотрел, Потому что это возможность посмотреть на ту историю жизни и исключить этот сценарий из своей жизни. Потому что для меня вот все развитие событий этого фильма, оно настолько со соотносится с моим прошлым, и вот эта попытка найти э, в партнере отца, да, которого, ты не, которого не было, да, и ты хочешь в себе восполнить этого отца. Да, когда-то, в какой-то момент, как часто бывает, да, когда нам чего-то не хватает, мы сами пытаемся в отношениях стать отцом, да, выполнить роль того человека, который нам не хватает, как бы показать своему партнеру, вот, я к тебе отношусь так, с такой заботой, с такой любовью, пожалуйста, я показываю тебе, как я бы хотел, чтобы ты относился ко мне. Но когда ты берешь на себя эту роль, обычно партнер становится ребенком, за которым нужно ухаживать, которого нужно оберегать который проказничает, капризничает. И ты становишься сам этим отцом. Ты хотел получить от своего партнера отцовскую любовь, но ты сам становишься папой. И впоследствии у меня произошла и смена понятия, когда я осознал, что я пытаюсь стать отцом. Я исключил этот сценарий из своей жизни и начал искать отца для себя, человека, который заменит мне, подарит мне. У меня была такая же история с матерью, я пытался найти ее среди матерей своих подруг. Я пытался найти ее среди своих начальниц на работе. Каждую женщину, мудрую, более взрослую, чем я, даже свою старшую сестру, троюродную, я в своей душе соотносился с ролью матери, и поэтому отдавал, вот как и Марин Монро, отдавался вот этим людям. Полностью, беспрекословно, пытаясь выслужиться, пытаясь, пожалуйста, любите меня, я сделаю все, я буду самым хорошим, я буду самым лучшим, пожалуйста, любите меня. Сначала у меня была такая история с, с, с, с матерью, потом с, с отцом. И, э, к сожалению, э, те люди, на которых ты возлагаешь такую ответственность, они не понимают того, что ты ожидаешь от них, того, что они будут твоими родителями. Они видят просто очень услужливого, выслужливого, выслужливого человека, который… услужливого человека, который пытается отдать все, и, наверное, у него для этого есть какая-то причина. И люди обычно не разбираются с этим, они просто… работа заканчивается, они уходят домой, или подруги, матери моих подруг, они немножечко провели время со мной и вернулись в свою семью домой. А я оставался снова ни с чем. И сколько бы ни пытался заслужить эту любовь, у меня это не получалось. И вот эти все ситуации, когда Мэрилин выбирала себе мужчин, которые полностью уничижали её, уничтожали ее, уничтожали ее, выводили... то есть Вместо того, вместо той поддержки, которую она требовала, да просила, молила, ждала, она получала взамен просто... То есть, потому что люди воспринимают, когда ты так себя ведешь, люди воспринимают себя просто как податливого, они не понимают, чего тебе нужно. Давайте сразу, какой вы выход из этой ситуации? Выход из этой ситуации – это... В первую очередь терапия и много, огромное количество литературы. Я понимаю, что тогда, 90 лет назад, э не было всего того, что всех возможностей, которые есть у каждого сейчас человека в наше время, эта терапия. Терапия очень сильно помогла мне взрастить любовь к самому себе, самому себе стать этим самым отцом, самому себе стать другом. И только когда ты начинаешь любить себя, когда ты начинаешь вот ее ударил мужчина, да, как только это произошло, ей нужно было сказать, что если это повторится еще раз, я уйду, если бы это повторилось, она бы ушла, но она уходила из одного во второе, из второго в третье, в точно такие же отношения, где никто с ней не считался, и мне это очень сильно близко, мне это очень понятно, и, и, и, и вот эти все истерики, это все из... Это все из-за того, что ты не имеешь возможности просто проработать, полюбить себя, ты не понимаешь, почему, за что тебя, ты же хорошая, ты же хорошая, почему тебя никто не любит, за что ты, за что ты это испытываешь, Теб твоя жизнь становится полной мукой. И только когда, только когда ты говоришь, что нет, я буду любить себя, если ты хочешь причинить мне боль, тебя не будет в моей жизни. Я не знаю, блядь, почему так работает это, Я не... ну, потому что мы живем не в сказке, потому что мы живые люди, потому что наша природа работает так. Но только тогда, как только ты говоришь, вон из моей жизни, в твою жизнь приходят только те люди, которых ты будешь любить. Но для этого нужно с этими людьми попрощаться, которые тебя не ценят, не любят, не поддерживают, не понимают. Нужно сказать пока, если они захотят вернуться с другим осознанием, можно их принять снова, выслушать, по крайней мере. Но если нет, то навсегда расставаться, и это откроет тебе дорогу, расчищая этих людей, ты даешь себе возможность встретить тех людей, которые будут любить. То есть, когда ты смотришь на себя в зеркало и ты любишь себя, когда ты воспринимаешь себя как счастливого, здорового, полноценного человека, другие люди на тебя также смотрят. Они видят, что «О! я ей сказал пойдем за мной, она за мной не пошла, о, она значит ее, я могу ее уважать, да, вот блядь, ну так это работает, к сожалению, и та же самая история про актерскую карьеру, человек, который не уважает себя, мы в этом фильме мы видим, насколько глубокая и большая актриса она и насколько она сама себя она все время она снимается в голливудских фильмах и она все равно говорит я хочу пойти в школу актерскую чтобы играть что-то серьезное вот все то же самое что я говорю про себя я думаю ну у меня есть опыт но мало у меня э, театральная школа у меня театральный вуз но нет все равно я собираюсь еще но ну, это же мало это было давно это у меня куча кейсов у меня я, я работал как актер как режиссер как продюсер как менеджер проекта как сценарист даже сам вешал эти в прямом смысле слова плакаты рекламные в метро и на билборды и и все равно ты думаешь, ну нет, я еще недостаточно, недостаточно. Откуда это все? Из-за нелюбви, из-за того, что тебе в детстве сказали, что ты не нужен, из того, что тебе тебе показали, что ты не нужен. Тебя бросили, и ты все время пытаешься всем доказать. Если бы ты мог, если бы ты мог, а ты можешь это сделать, и я могу это делать, и я это делаю сейчас, полюбить себя, ты исключаешь все подобные ситуации. Ты, ты понимаешь, что тебе... Не нужно, чтобы тебя трахал продюсер для того, чтобы ты стал актером. И я еще раз хочу сказать, что я очень сильно благодарен этому фильму за то, что он показал возможный сценарий моей жизни. Я... Главное, что я что я начал делать во время этого фильма, я написал, я сделал два списка у себя, один список кому я всегда могу позвонить в сложной ситуации, кто никогда меня не осудит и поддержит. И второй список я сделал на случай экстренной, экстренной ситуации в моей жизни, когда, я не знаю, я попаду в какую-то беду, и, знаете, есть emergency контакт, по-моему, это называется так, в айфоне ты можешь забить себя, если вдруг, не дай бог, с тобой что-то произойдет, и там кто-то найдет твой телефон, чтобы они могли найти информацию emergency контактов, которые могут себе позвонить. Я составил список этих контактов, этих людей. прям в первую очередь позвонить этому человеку, во вторую очередь, если первый не сможет ответить этому человеку, во вторую, в третью очередь этому человеку. Для меня это было огромной поддержкой, потому что я понимал, что у меня есть эти люди. Кого-то я, подумав два раза, вычеркнул из этого списка, и это очень важно. Первый список для того, чтобы понять, что этим людям ты всегда можешь позвонить, когда ты понимаешь, что тебе пиздец приходит сейчас, что ты сейчас вот не, не знаешь, что можешь с собой сделать. А, январь у меня был очень тяжелый месяц, и о, ну, я почти что остался в ни с чем. У меня, у, меня, у меня были мысли подняться на второй этаж в комнату моего ландлорда, и я знаю, что у него есть таблетки, которые можно съесть и не всегда остаться в этом моменте. И я знаю теперь, что я могу всегда, когда у меня есть такая ситуация, я могу позвонить своему психотерапевту, я могу позвонить своему лучшему другу, я могу, я могу не есть кому позвонить. Я знаю, и мне не нужно будет думать, что в этой же ситуации, когда, ты, когда тебе пиздец, ты думаешь, мне некому звонить, я не знаю никого, кто мог бы сейчас меня поддержать, потому что все против меня, мир против меня, меня не, не, не, не любят, или что-то в этом роде. Я составил этот список, чтобы позвонить, чтобы мне сказали, что все хорошо, ты классный, ты молодец, все... и если вдруг на всякий случай что-то произойдет, я знаю, что есть человек, который вытащит меня из какой-то тяжелой ситуации, из второго списка минимум первый номер, все остальное, это уже по мере убывания, там где-то где-то может быть поможет, может быть нет, но я этот список составил, и я предлагаю каждому человеку сделать вот такие emergency списки, да, э, которые помогут вам сохранить вашу жизнь. И я, наверное, в таких же чувствах, э, как после этого фильма, был после просмотра документального фильма о, об Александре Маккуин, я думаю, вы знаете этого потрясающего модельера, фэшн-дизайнера, для меня полностью откликалось все то, что происходило с ним. Эти вот набрать вес, сбросить, опираться, что-то вот, это не любовь, постоянное непринятие себя и в конечном счете самоубийство. Несмотря на то, какие гениальные он вещи делал, не было человека, которого бы, которому, которого бы его любил за то, какой он замечательный, такой, какой он есть и э, этот фильм я, мне очень было тяжело в конце, я не думал, что этот фильм будет таким тяжелым таким сложным, честное слово я понимал, что он скорее, ну, что он закончится самоубийством, но мне я не, я не понимал, насколько он тяжелый, конечно и я благодарен этому фильму за то, что он мне показал, знаете, как вот мультиверс, да, мультивселенная, какую-то возможную линию моей жизни. Я увидел этот сценарий, я написал себе несколько заметок, написал себе несколько напоминаний о том, что моя жизнь не будет такой. Мой, мой мужчина, мой муж не будет для меня папиком. Я не буду заменять отца своим мужчиной. Я, мой, мужчина будет моим партнером по жизни, будет моей любовью, будет моим другом. И только настоящее взаимопонимание, взаимопринятие, и не, и не секс, и не секс, я понял, что когда тебе 35, и ты понимаешь уже, да, что ты сейчас в том возрасте, когда ты знаешь, как это работает, ты знаешь, что секс никогда не сделает, то есть секс не может удержать отношения, секс это очень круто, но это только одна из частей, и я понимаю, что... Самое важное ⁇ это то, что внутри, то, как вы друг к другу относитесь. Секс может надоесть, устать, стать скучным через, через, уже через две недели. Сейчас это все так слишком быстро продвигается, что даже, даже вот это состояние влюбленности сейчас не длится так долго, как это было в моем подростковом периоде. И сейчас на, наиболее ценно найти себе человека, с которым тебе будет о чем поговорить. Секс вы решите, как вы будете им заниматься, вдвоем, втроем, open life, не знаю, там э, секс-вечерин. Что угодно, но самое главное, то, чтобы вы были два человека близкими друг к другу. Вот внутри. Внутри. А все остальное, все это. Такие условности придуманные, блять, непонятно кем, какими-то. какими-то моралями. Главное это то. Что, тебе, что у тебя есть человек, с которым ты можешь быть собой, э, и который будет тебя принимать и который будет тебя уважать. И я хочу, чтобы моя карьера в Голливуде была счастливой. Я очень сильно хочу, чтобы по моей жизни сняли счастливый попик. Он, конечно, будет с очень тяжелыми, очень тяжелыми деталями. Но я хочу умереть счастливым человеком. Я хочу жить очень долго. Я Правильно бы сказать, что я хочу жить очень долго. И хочу, чтобы моя жизнь была счастливой. И не очень жаль жертву Монро, для того, чтобы мне нужно было это понять. Потому что я находился в шаге от этого поступка. Миграция – это очень непросто. Особенно, когда ты зависишь от огромного количества людей, которые находятся вокруг тебя. Мне очень сильно хочется и чувствовать свою независимость, и при этом чувствовать спокойное душевное состояние от зависимости, когда ты, наход... когда ты завис... зависишь от... от другого человека по любви, и тебе не приносит это боль, и, не приносит... и ты не чувствуешь себя зависимым от его... От... Если, в общем, это такое безусловное доверие, Безусловно, доверие, когда ты не боишься быть преданным. Вот это, наверное, самое главное, что я хотел сказать. Наверное, очень важно будет отметить в этом фильме, конечно же, этот момент с песнями. Вот эти все песни, которые воспринимаются как секс-гимны, в какие моменты после каких сцен они были здесь вставлены, это когда начинали звучать эти веселые песни, у тебя сердце просто обливалось кровью, и сейчас я не знаю, как я смогу по-другому воспринимать все то, что звучало тогда. Я хочу пожелать себе, я хочу пожелать каждому, кто смотрит это видео, быть счастливым, стать самому себе родителем, не искать, не искать вот эти подмены, найти себя в своей жизни и не ждать какого-то папы, не пытаться стать кому-то папой, пытаться, точнее, быть самому себе самым главным человеком, и при этом быть в, добрых, в добром партнерстве с человеком, от которого так приятно зависеть, и от которого не страшно быть любимым, с которым не страшно любить и быть любимым. У меня все. Если вам понравилось это видео, это нужно сказать. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал. У меня есть другие обзоры фильмов, мои соцсети внизу. Если вам понравилось то, что я сказал, если вам есть что добавить, если вам есть о чем поделиться своей историей, своими мыслями, своими размышлениями, пишите, пожалуйста, об этом. Uh, я сейчас у меня есть несколько других обзоров фильмов, каких-то таких же очень классных, очень сильных, очень важных, которые нужно посмотреть каждому, каждому актеру, каждому человеку на земле. Так много брошенных людей, так много людей, которые были испытали тяжелое детство. Uh... Этот фильм номинирован на Оскар, возможно, я еще что-то из номинантов посмотрю и я все-таки актер, я сейчас в Голливуде. Конечно, очень страшно от того, что это все происходит здесь. Ты понимаешь, насколько здесь развито все, как, насколько людям и, и мыслят шире. Но даже при этой широте мысли, мышления происходят такие страшные вещи. Это так, это так парадоксально, это так парадоксально. И от этого, и одновременно и очень, это очень сильно тебя поднимает то, что ты сейчас здесь, ты в LA, ты вот на. Ты здесь ходишь по этим улицам, ты ходишь, заходишь в эти заведения, где это все снимается, где это все происходило. И при этом так страшно, что при этой вот широте мышления люди остаются все равно наедине с собой. Но вот в этом и важно быть не, один, не одиноким, а, а уметь быть наедине с собой. Знать, что у тебя есть книги, фильмы, музыка, твое собственное творчество, продолжать заниматься творчеством. Я обещал себе, я начну писать книгу, в детеншине, когда я находился, я что-то написал, но это было очень тяжело. В, общем, я... в тяжелых ситуациях, знаешь, что ты есть сам у себя, и изливать свои чувства, это видео, это тоже попытка излить свои чувства, это очень питательно а еще питательнее будет посмотреть через какое-то время и проанализировать этот опыт, как это было с тобой и где ты сейчас, чего ты достиг сейчас. Спасибо за то, что были со мной вместе. Если вам понравилось, подписывайтесь, будем вместе на коннекте. Это был Сергей Ульянов. Будьте счастливы, все будет классно, все будет охуенно, все будет супер, круто, все будет хорошо. У тебя есть ты. Ты всегда есть сам у себя, поэтому будь сильным, ты всегда сам есть у себя, будь сильным, и твоя жизнь, твоя история будет счастливой.